Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Мародер 120 Гигабайт, и это мой влог из медового месяца. Короче, мы с Кристок заехали в наш дом, и он охуенный. Он там у меня стоит ноут. Интернет здесь очень хреновый, но, ребята, ну, ребята, вы посмотрите, вы посмотрите вот на это. Ну, это же просто шикардос, согласитесь. Мы решили снять просто дом с бассейном, недалеко от моря. Море я вам сейчас хер покажу, наверное, блядь, на фронтальную камеру. Ну, оно вот, блядь, недалеко, там вот где-то... Там вот там вот его видно, вот нет, не видно. На этой тачке мы приехали, нам дал батя Крис, собственно говоря, машину. Мы только приехали, я сейчас буду публиковать видео, поэтому особо у меня нету времени вам тут что-то рассказывать, да, естественно, я буду записывать влог, покажу вам, где мы отдыхаем, что мы делаем, и так далее, и так далее. Мы, наверное, быстренько одеваемся, я, в принципе, уже в плавочках, а? А? и идем на пляж, потому что, сука, время 15.46, скоро будет холодно, это все-таки 17 сентября, мы на границе с Турцией, недалеко, да, где-то тут километров 30 до Турции, но мы в Болгарии, если что. Место называется Лозенец. Это такая маленькая деревня. Будем сейчас отдыхать? Да, вы будете на это смотреть. <свят> И не завидовать. Ебой. Так, я опубликовал видос. Я молодец. Видите, как я стараюсь? Я вроде бы. Поехал. Отдыхать. Медовый месяц у меня, а я видос для вас публикую. да. А поставьте под этим видосом тоже лайк. Молю вас. Сейчас направимся на пляж, который называется Оазис. Я не стал записывать видос, как мы едем сюда, потому что это та же самая трасса София-Бургас и оттуда там из Бургаса мы там буквально 60 километров а, на юг проехали. Всю трассу можете посмотреть в видосе про Варну, если не смотрели, обязательно посмотрите, вот здесь вот он будет по подсказочке, да. Так, идешь по улице и не веришь, что это Болгария, да, где социалистическая застройка и разруха, здесь все очень даже и неплохо. Пляж принадлежит отелю какому-то, вот эти лежаки, они вроде платные, мы, короче, легли что-то никто не идет, пока на уже сказали пиноколаду, должны нам сейчас принести. Я успел скупаться, вода очень теплая, все здорово, все отлично. На улице, правда, ветерочек не нехилый такой, но в остальном все отлично, ждем пинколаду. Так, пиноколада прибыла, мы ее начинаем употреблять. Ваше здоровье. Мы сейчас пока без понятия, что мы сегодня будем делать. Мы очень не хотим есть, не знаем, где есть. Мы здесь вообще пока ничего не знаем. Надо разведать территорию, но пока солнышко и тепло. Мы поваляемся на пляже, потом пойдем искать, где пожрать. Потому что мы только утром завтракали, больше ничего не ели. Как ожидалось, я выпил коктейли за пять минут и иду за пивом. Взял чутка -чуть пивка, в кассе. Uh, самый кал, ребята, это то, что мы, поскольку приехали в конце сентября, здесь же прям конец сезона, здесь пока еще тепло, но может погода поменяться. Мы, правда, думаем, что делать, можем, мы на тачке, в принципе, можем поехать куда-нибудь еще. Проблема даже основная не в этом, не в погоде. Проблема основная в том, что из-за того, что здесь конец сезона, здесь очень мало туристов, и это, конечно, круто. Потому что пляж для, для, для нас есть. Вот мы легли на Режаки, никто даже не пришел, потому что все думают, что никого больше не будет. Тем не менее, проблема основная в том, что через буквально 3-4 дня здесь начнет все закрываться, потому что сезон конец, все. Но мы чуть придумаем, я думаю. Ваше здоровье. Что могу сказать, ребята, мы уже два часа лежим на этих лежаках, нам так никто и не пришел, и денег с нас не берет. Единственная проблема, что мы сейчас на пляже, который принадлежит отелю, и здесь очень дорогой бар для Болгарии. Для России нормально, да, пиво стоит слоя евро, пиноколада стоил 5 евро. Но завтра мы, наверное, пойдем на городской пляж, потому что этот пляж очень маленький, и ну, здесь немножко грустненько. Вроде красиво, прикольно, но вот видно, что конец сезона, мало очень народу. А вам всем любовь. Я выпил два пива, и я иду ссать, потому что в море ссать нельзя, ребят, не сыть в море. Никогда не сыти в море, это очень плохо. Если вы думаете, что мы остановились в этом отеле, вы ошибаетесь. Нет, мы просто юзаем его пляж. И все прелести. Ну что, я нассал. Спасибо вам большое за внимание. Я просто хотел сказать, что очень круто, что ты вот так вот, не находясь в отеле, можешь просто прийти и заюзать все его ништяки. Я уверен, что если начнут купаться в бассейне, здесь мне тоже никто ничего не скажет, это очень странно. И впервые с этим сталкиваюсь, когда я первый раз приезжал в Болгарию, точно так же мы юзали пляж отеля, мы юзали бар отеля, мы юзали туалеты отеля, в котором мы не останавливались, никто тебе ничего не спрашивает, никто тебе ничего не говорит, их вообще не напрягает, И это очень здорово на самом деле. Но мы сейчас уже будем собираться, потому что, ну, уже так прохладненько, время сейчас а, половина седьмого, мы, наверное, пойдем кушать куда-нибудь что в море залезать уже нам в падлу. Пришел чел, который собирает бабки. И все, что он сделал, это сложил зонтик наш. Сказал, можно мы я сложил зонтик? Да, конечно, сложил, ушел. И сразу не взял ни копейки, хотя там цены написаны на входе. Скорее всего, потому что ему похуй. Солнце уже прям зашло, становится темновато. Нам не очень хочется идти домой по темени. А я знаю, что Болгария страна такая, после заката солнца здесь темноватенькая. Ну, потому что электричество дорогое, сами понимаете, не везде есть фонари. Поэтому сейчас пойдем быстренько посидим где-нибудь здесь на пляже в ресторане. После этого, наверное, поищем магаз какой-нибудь и будем уже дальше тусоваться на хате. Никого нет, смотрите, просто никого. И плюс, и минус одновременно конца сезона. Вы полностью предоставлены сами себе, но при этом ты чувствуешь, что ты такой, блядь, я опоздал на лето. Хотя 28 градусов сегодня. Тепло и вода 24 градуса. Приходишь вот в ресторан, никого нету, нахуй, просто, блядь, никого. Зато нам наверное, быстро принесут еду. Гастрономический влог. Кальмары. Это называется фор... пили формаджо, извините. Это курица с... с соусом 4 сыра. Вот это, это чёрн? А, ну это просто курочка. Пилешка... Поржола. Поржола. Ну и винишка конечно, и вот мы прям тупо на пляже живем Ваше здоровье. Бля, чуваки, короче, мы попробовали, здесь что-то жиротва супер вкусная, нахуй, блин? мы в шоке, блин. На самом деле, вот, ну, за месяц уже жизни в Болгарии я привык, что еда здесь вкусная, но вот этот ресторан, что-то нас удивил обоих с Кристиной, мы что-то в шоке. Мы, конечно, голодные еще, как твари, потому что мы ели утром, потом только пили. Здесь цены, правда... Тоже такие неплохие очень, но по болгарским меркам, да, то есть бутылка вина стоит 1200 рублей, и в Болгарии это очень дорого. Блюдо стоит где-то там 800 рублей, это тоже в Болгарии считается супер дорогим. Я абсолютно не жалею, потому что еда, блядь, качество просто высокое, а еще принесли за 3 секунды, блядь, просто, я не знаю, сразу. Показали креветки, а что там внутри еще, какой-то сыр, да? да? И чеснок, по-моему. И укропчик. И укроп. Ну, это пиздец, здесь какая-то еда, блядь, просто нахуй тут какой-то бог готовит. Я, я не знаю, что он делает. Но просто абсолютно все, что нам принесли, абсолютно каждое блюдо, гарнир, он был просто какой-то охуенный. И, блядь, ну я вообще в ахуе. Несмотря на то, что я уже избалован едой болгарской. Так, все, стемнело вкал, при этом, как бы, естественно... Наш ресторан, вот этот пляж, освещает. И очень крутая атмосфера, на самом деле, сидеть в ресторане на пляже ночью. Поначалу я думаю что здесь дорого, но после того, как ты, во-первых, попробуешь местную еду, которая, блядь, супер высокого качества, если честно, я реально я в шоке, ребят. И учитывая, что он находится прямо на пляже, ты понимаешь, что там 1200 рублей за бутылку вина и 800 рублей там за блюдо еды ты понимаешь, что это хуйня полная. Ваше здоровье, ребят, венца за вас. А мы сейчас пойдем еще в магаз искать, и дом наверное, будем сидеть по э, бассейна и пить э, дальше за наше здоровье, потому что у нас медовый месяц, сука. <звучит> <звучит> Блять, пляжи ночью – это такая мечта просто. Я, конечно, понимаю, что вы ничего не видите, но это очень атмосферно, очень круто, обожаю на пляжах ночью тусить. Небольшой момент российского кринжа. Я сейчас позвал официанта зигой. Нам надо заказать счет. Крис говорит, ты позвал официанта? Я говорю, нет, он меня не видит. Она говорит, ну ты ему ручка помаши, я зигу кидаю, он подходит. <ристот> Слава богу, мы не в Германии. Бля, Крис мне только что сказал, что он угорал, когда подходил. Я этого даже не заметил. Если он пропалю, что я его зигой позвал, блядь. От сердца к счету. Что хочу сказать, в отличие от той же самой Варны. Здесь... Хотя бы есть источники света в большом количестве. И мы идем в магаз, чтобы купить бухла и еды на завтра. Официант нас напугал, что в воскресенье примерно закрывается вообще абсолютно все. Но вроде как он имел в виду только вот этот оазис-бич, некоторые бы были. Заканчивается сезон, и все рестораны, все закрывается, ничего там больше не будет. Но это мы проверим еще чуть попозже. У нас еще, блядь, впереди 10 дней. А еще что я заметил, что в Болгарии практически нету комаров. Ну, то есть, меня, может, комар кусил за все это время раза два. Я не знаю, куда они делись. Мы добрались домой без приключений. Сейчас будем пить вино прямо вот здесь, около бассейна. Я знаю, что плохо видишь этот бассейн, но это он. Возможно, я даже в нем искупаюсь. Смотрите, реально же можно купаться вообще на изи. На изи. Никто нам не помешает. Соседи нас не видят. Я могу раздеться. Попала вот здесь голым. А вот здесь мы можем посидеть, попить вино. Бля, хат, конечно, колоссально смотрится. Просто какая-то огромная. У нас спальня вот, спальня вот. Крис сныкалась, <смех> <смех> а, потому что ходила в ванную. И здесь еще одна спальня. Пиздец. Я даже не знаю, может быть, каждые три дня будем спальни менять. Это очень эпично выглядит, вообще. Намного дороже, чем это стоило, поверьте мне. Болгария в этом плане страна возможностей. Чувствую себя как персонаж игры Sims вот ей-богу. Ну вот так вот примерно наш вечер заканчивается. Там АП играет от стигмата, поэтому я буду говорить. Кристина, выпей со мной вина, пожалуйста. Она не хочет, чтобы я ее снимал. Мы сидим у бассейна вот так вот на веранде. Можно было, конечно, там лечь, но зачем, когда есть столик такой удобный, классный. Ваше здоровье, ребята! Вот Кристина уже смелый человек, она смогла, блядь Теперь моя очередь, у меня варька нет вообще никакого, блядь Так, Кристина сдала тренд Мне надо прыгать Не буду я спускаться как гомик по лестнице, правильно? Mm -hmm. Вы не видите мои сиськи, они у меня имеются, кстати говоря, если что Здесь вообще, кстати, классно я выгляжу в темноте, как будто я не жирный совсем Давай прыгай. Я прыгну я охуею вообще Будь, прыгом, да. <laughs> будь мужиком, блядь, какая умная, блядь Спустилась по лестнице, будь мужиком, прыгай, блядь, полностью ты заебал Время 23.03 по лозницу. Я прыгаю в бассейн. Я не знаю, на самом деле, какая температура воды. Жалко, что здесь нет никакого термометра. Сука, погнали нахуй. Ебать не писать! А? У, блядь, холодно. На самом деле тепло заебись, блядь, охуенно. Все классно. Крис, какого числа у вас лето заканчивается? 21-22 сентября заканчивается лето официально, то есть до этого это все еще лето. Мы все еще в лете, но у нас осталось 4 дня. Блять. Я искупался в бассейне ночью, и я вам скажу, это, конечно, классно, но нет, это было холодно. Тем не менее, меня спасает Ракия. Доброе утро. Короче. Вчера ночью у нас вырубило свет нахуй во всем доме, его до сих пор нету, то есть у нас не зарядились никакие телефоны, у нас блядь, остыл холодильник, мы сейчас позвонили чуваку, он сказал проверить щитки, там все нормально в щитках, то есть все должно работать, но света нет, так что мы его вызвали, он сейчас придет, будет разбираться что за хуйня. А сегодня нам, кстати, обещают грозу, то есть на улице очень тепло, но вот видите, небо такое чуть затянутое. Самое обидное, что мы кофе не даже не можем сделать себе, потому что ну, не работает чайник. Ну, короче, стандартная болгарская проблема с электричеством, ребята. Во всем районе здесь свет вырубило, он не доходит до распределителя, который тут рядышком находится. Чувак, который нам хату снял, он там звонил в энергокомпанию, они сказали, что у них там... Авария, когда устраняет непонятно. Но благо мы не должны дом сидеть, мы сейчас пойдем на пляж, будем там тусить. Лол! Прям вот только я нахуй записываю это, говорю, что мы сваливаем, нет электричества и дают свет, блять, сразу нахуй <laughs> все включилось. чуть то нас наебались погодой, пока солнышко жестко выходит, и я вам скажу, печет как-то даже, ну, даже слишком если честно. Монка сделал себе кофе, я засрал кружку, естественно, и все-таки я себя чувствую жестким персонажем игры «Симс». Вокруг эти одноэтажные дома, сейчас соседи подойдут, такие, «бакалы бекалюбли», и нихуя не понимаю, что они говорят, такие, бей, бра, бей". Кристина, ты счастлива со мной в браке? <связано> <связано> третий день, да. <связано> Кристина охлаждает горячий кофе в холодном бассейне. Не упадет только кто-то, хотя это было бы смешно сейчас на камеру. Мы отдыхать идем на пляжах. Ребят, ну я желаю, конечно, нам всем, блядь, финансового развития до да, уровня, чтобы мы его могли строить вот такие вот удачи, да? На самом деле очень странное ощущение, когда вот 18 сентября на улице в 10 утра, жарко, пиздец. Сейчас в данный момент 28 градусов, сегодня там 28-29, завтра тоже там где-то 26-27. Потом будет похолодание до 21. Я вот думаю, что тут будет норм. Единственное, что я не уверен, что будет комфортно купаться тогда. То есть, вот только прикольно, люди живут вот здесь вот в этих домах, да, вот здесь дома по бокам. И вот тупо, тупо сука, море. Да, Спустился вниз вот здесь по тропинке. Прям к морю. Ух, ебать, тут вид. Ух ты, ебать тут пляж. Вот эти дикие пляжи говорят опасно. Бля, сы как-то выглядит охуенно. <музык> ну ничего, ну, будем завидовать этому чуваку все вместе, да? Видишь, это его дом, это его тачка. Вон там его вид, прям на море. Эх, блядь. Жесткое ощущение, на самом деле, из того, что куча элитных всяких домов, что я в каком-то Лос-Анджелесе, блядь. Тут, тут жарко, какие-то тачки охуевшие, дома охуевшие, море, блядь, прям тут. Вообще не воспринимаюсь, как Болгария, если честно. Вот. Так, мы дошли до порта. Выглядит офигительно. Мне нравится вот этот маленький островок. Круто. Пляж где-то там. Нам надо сейчас так дойти еще туда. Это административный суд города Лозенец. У них, блядь, есть бассейн. Типа там вынес пару приговоров, потом разом скупнулся, нахуй, там, в лавочках сидишь, в здании, суда, нахуй, виновен, пидор. Крис говорит, да, искупался, очистил карму. Вышли с края пляжа, тут такой жесточайший дэдстрендинг, я сейчас, смотри. Ну, охуенно выглядит, конечно, но купаться я бы тут не стал, ничего ну, то стрёмно. Мы сейчас мы туда пойдем, там, вроде как, все более классически, людей вообще нету, нахуй, никого, ёпты. Погодка немножко портится, начинает, так что я думаю, что обещанный дождь все-таки пройдет. Да, ребят, ну, море очень чистое, это просто жесть какая-то, вон ребёнка топят, нормально, сейчас ребёнка утопят, топ-контент будет в Мы искупнулись, водичка такая прохладненькая, где-то градус 1, 22. за лежаки пришлось заплатить, а сейчас иду бухать, купать. Время 11.00. Пришел, купил пиво, стоит оно... Ну, чуть меньше двух евро. У чувака не было сдачи. Он сказал, а потом денег занесешь, короче, иди пей. Похуй вообще. В России бы это не сработало бы. У нас нету, ну иди разменяй, плати, мы тебе не отдадим. Да еще в стакане вот так вот на пляж. А так русский бы уже съебался. Может съебаться, я же русский. Ладно, не буду. Болгар хороший. На самом деле на ближайшие 2-3 дня у нас планы тупо тюленить на пляже, потому что, во-первых, мы заебались. А Во-вторых, потому что погода потом испортится, и тогда мы начнем ездить по округе как раз. Блять, Асас, ебись, блять. Да ты ебись, это мое пиво. И нахуй, смотри, какая мразь, а? Написали эту шлюху? Потому что на чем ездить по круги, как раз по интересным местам, тут вроде есть несколько деревенек очень старых, классных. Съездим на границу с Турцией, скорее всего. В общем, посмотрим окрестности, потому что уже погода будет такая, что на пляже лежать будет прохладно. Ну, типа там 20 градусов, ну, тепло, конечно, для конца сентября, но не пляжная погода. Такая классика, знаешь, когда ты после пляжа разгоряченный в воду пытаешься зайти, и это прям испытание такое жестокое, и все знают, что надо делать это быстро, но Сложно себя заставить, зато, при... когда заставишь, намного проще. Солнце прям, ну, оно прям злое, на самом деле. Потому что мы на самом юге Болгарии, опять же, очень близко к Турции. Понятное дело, что здесь очень тепло, и там, по сравнению с любимыми российскими курортами, здесь будет жарче, здесь будет теплее вода, здесь будет больше температура. Смотрите, какая, какое чистое море-то. Посмотри, какое оно прозрачная Прозрачное, вообще, нахуй. Посмотри на пирог видишь? Поскольку надо, естественно, хоть немножечко, да, морского, скажем так, контента, я решил все-таки с этим говном зайти в воду. Говно — это 12 iPhone, конечно. Ебой, блядь, одной рукой гребен, сука. Так, все, хватит с вас морского контента, я пошел за пивом. Жену вам не показываю, потому что она у меня человек стеснительный, не хочет сниматься для влога, к сожалению. Да, Кристин? Не хочешь, чтобы я тебя снимал? Да, я хочу просмотр на твои сиськи, она не дает, говорит, не нехуй, давай старайся там сам, так что ставьте лайки, пожалуйста, за мои сиськи хотя бы. Чуваку заношу, типа бабки, а он мне пытался сдачу дать, я говорю, чувак, я тебе должен денег, он такой, а, да, вот так вот, вообще, даже чел просто даже не парился, он даже не думал о том, что мы бабки ему должны принести, забыл, нахуй. Начался все-таки маленький дождик, поэтому сейчас сваливаем жестко куда-нибудь хавать, как раз время обеда, мы, в принципе, накупались, належались, набухались, теперь надо покушать. Чуть дождь в итоге покапал, две капли и что-то съебался. А мы уже заказали хавку. Вот это, между прочим, чечевичный суп, и он просто великолепен. Ем венецо розовое, потому что лет уже. Вот это вот картофельный салат. Чтобы вы понимали, это вареная картошка холодная с луком. И в Германии, когда я ел картофельный салат, это просто картошка порезанная и залитая майонезом. Это просто отвратительный гиперкал. А вот это, это очень вкусно. Вообще в идеале под селедочку, но под курочку тоже нормально будет. Надо так тепло носить, потому что минус 10 лет. Я обожрался. Что ты меня снимаешь? Что я себя снимаю? Ну я от плохой погоды вообще ничего не осталось. Вот как плохая погода, там просто тучки были. Они вон туда ушли. А мы вот здесь сейчас будем обратно на пляж. Что, мы вернулись, блядь, на наш пляж, взяли в нашем баре наше, блять, пиво, идем к нашим лежакам и будем, сука, дальше загорать. А что вы хотели? Вот вы как, как вы думаете, может выглядеть, блять, тюленей отпуск? Ну только так, мы реально хотим сегодня потюленить максимально, так что контент сегодняшнего дня будет минимум. Продолжаем употреблять и, ребят, не пейте, алкоголь, он вредный, а я в ебу пяти вечера погода все-таки начинает немножечко вот бороться, посмотрите на эту тучу страшную, которая оттуда идет. Да и мы на самом деле сами же немножко подзаебались, решили, что сейчас пойдем домой, помоемся, переоденемся и пойдем в ресторан этот вчерашний, где, блядь, еда, которую боги прислали нам на медовый месяц, блядь, охуительная, вкусная, великолепная. Он через два дня закрывается, потому что, типа, ну заканчивается сезон. Вот, и мы хотим просто максимально каждый день там хавать. Поэтому мы туда сейчас зайдем. Какие здесь улицы? Просто тупо, нахуй, Лос-Анджелес, юбаный, блядь, ты посмотри, Майами сосать вообще и ебануться очень круто. Нашли сейчас один ресторан, который будет открыт прямо ровно до конца нашего медового месяца, до 26. -го. А то мы очковали, что здесь просто все рестораны закрываются. Вот, и тут один есть, он вроде с хорошими отзывами, там все пишут, мечта, там жрачка, кайф, болгарская еда, естественно, самая лучшая в мире. Вот, так что будем туда ходить. Кстати говоря, ты видишь, ел дом, он даже здесь есть. Внимание, бухлевата водница. Я вот немножко бухлеватый, вы как там, бухлеватый или не бухлеватый, скажите, пожалуйста, в комментариях напишите, бухлеватый или нет. Мы с Крис помылись, переоделись и бежим уже от грозы, которая прям наступает, уже начинает капать потихонечку. А, бежим, короче говоря, в наш любимый ресторан, который мы вчера поели впервые. Я надеюсь, мы успеем, да начинает уже капать жестко, блять, смотрите, видишь, начинает хуярить, ума джуси. Нам осталось и одну минуту, так что я думаю, все нормально. Будет. Короче, мы добежали. Там, в принципе, уже сверкает молния, но мы сидим, наслаждаемся. винишка нам уже принесли, жрачку мы заказали. Очень здесь все выглядит намного светлее, чем есть на самом деле. На видосе я смотрю, кажется, что, ну, типа, просто пасмурно. Но на самом деле там черные тучи такие прям пиздец. А еще тут конец, тут конец О, ебать, блин, не успел заснять вам, блять, вспышку. Но только что там была, видели. Тут конец сезона остались только самые дорогие вина. Сидим, охуеваем, блядь, как пидры. С миллиарда винопьем. Официальное заявление меня вам. Я обожрался как тварь. А розовое виноси оно хуже, чем красное. Потом ничего не говорил. А еще пьется слишком легко. И просто бутылку, как, как будто водичку пьешь, блядь. Вот как темно, на самом деле, уже на улице. Айфон выстреляет, на самом деле, изображение, все, намного темнее. Но гроза прошла так боком, на самом деле. В основном громыхало вон там, полило там, ну, децл совершенно минут буквально пять. И уже никого дождя нету, а завтра вроде погода обещает пиздатую. Блядь, ночной пляж это все-таки, блядь, такой плак Какая мечта. Вы так нихуя не видите, а мне здесь по кайфу. Там море, пацаны, оно шумит. А я иду в сортир. Дорога домой через пляж. Здесь есть, между прочим, для людей сделанная дорожка, освещенная. Спокойно выходишь, там уже по дороге идешь. Ну не мечта, блять. Ну, хоть тепло, классно, здорово. Мы бы хотели писеть бы на улице, но, к сожалению, ну там прохладно. После дождя. Время, на самом деле, еще детское, вообще-то я обычно в это время стрим начинают, да, там, ну или там он идет недолго, время 9 часов 45 минут, но поскольку мы тут встаем раньше, да, и, естественно, мы заебываемся, потому что мы там ходим, гуляем, бухаем весь день. Естественно, ну, типа, тут ложиться в 3 4 часа ночи это невозможно, блять. Мы намного раньше ложимся. Крис уже пьяная, она жалуется мне. Говорит: я бухаю. Ну, потому что мы весь день пьем, реально. Мы типа утра проснулись, да, пошли на пляж начали бухать и распиваться. А если я это еще могу выдержать, бедная, несчастная на болгарской женщине, ей это тяжело. Это, это отдых, понимаете, это настоящий отдых, когда ты лежишь просто, ма Что-то, сгорел твой нос? У нее нос сгорел, она вообще вся сгорела. Да я тоже сгорел, по-моему, видно, что я подгорел. Все-таки отпуск – это охуенная штука, чтобы разгрузить мозг и, блядь, ну, в медовом месяце, помимо всех романтических штук, там, еды в ресторанах, отдыха на пляже, коктейли. Очень классно просто в пиздатом доме полежать обнявшись, посмотреть там ютубчик или что-то еще такое. Очень атмосферно, очень заебато. Добренького утречка вам, друзья. Мы проснулись, покушали уже. Погода поначалу была не очень, видите, там небольшие облака. Это осталось еще после вчерашней грозы. Но уже вот налаживается, как видите, да, идет к нам хорошая погода. Сейчас, наверное, едем тоже куда-нибудь на пляж валяться. Сегодня дальше продолжаем тюленить. Может быть, куда-нибудь съездим на тачке, потому что я вчера пил весь день. Сегодня я так не хочу. Так что я думаю взять машину. Может, куда-нибудь сгоняем. Блин, утро здесь, конечно, все-таки очень доброе, потому что выходишь вот с какао. Вот так вот. Видишь вот эту всю красоту. И просто, блядь, жить хочется, ребята. Самый кал, что все время в вот этих вот таких вот поездках меня одолевают мысли: типа, блядь, ну, надо же уезжать будет, блядь, закал, мне еще, еще в Москву возвращаться. Вот почему я не могу спокойно отдохнуть, да, типа забить, просто на это забыть. Про то, что мне там куда-то надо, потом еще что-то делать. И нормально отдохнуть. Сюда я думаю. Ютуб тоже ебаный, блять. На тачке жестко. Выдвигаемся на пляж, который чуть подальше находится. Посмотрим, что там вообще классно, не классно. Это отпуск, детка, сука, маджи. Приехали на пляж, который называется. Корал. У него высокие рейтинги очень. Сосновый лес здесь рядышком. Очень прикольно выглядит. Я не знаю, насколько он дикий. Сейчас глянем. Приехали, короче, на этот пляж. Он, конечно, ничего. Только тут все голые. Это тудиский пляж. Контент не поснимаешь, короче. Сейчас постараемся уйти куда-нибудь подальше от голых людей. Ну, не все, конечно, голые, но очень много голых. Тут какая-то, ребята, супер теплая вода. Что намного теплее, чем на пляже, в котором мы были вчера. Градусы на 2, как будто на 3 теплее. что это и мечта, и идеал. Я помню, что пляж котируется в гугле, потому что реально... Супер чистое море и очень теплая вода. Сейчас будем купаться жестко. Кажется, нету баров никаких. Хотя я сел за рулем, да, но тем не менее а -а -а, мы искупались жестко. Голые люди есть вокруг, но они не слишком близко от нас. Мы решили тут остаться пока, потому что очень пиздатое море. Девочки, я вам скажу, конечно, солнечные ванны, приятная ситуация, очень мне нравится. Я всегда сгораю на пляжах, потому что мне все время лень мазать с этой хуйней, и в итоге, бля, <мас> извините. Тупо персональный пляж у нас, смотрите, никого нет рядом, никого, там где-то вдалеке есть голые люди, но вы их не увидите. Можно говорить слово хуй, хуй, и никто на тебя не посмотрит осуждающими взглядами. Море охуительное просто, великолепное здесь. Лежим, кайфуем, но, конечно, люди с хуями, периодически попадающие в поле зрения, немножко портят отдых. Люди с хуями. Прократите, нахуй, ходить вблизи людей, которые свои хуи привыкли скрывать. На самом деле, конечно, немножко обидно, что мы не поехали куда-то, ну, там, в другую страну, да, потому что впечатления были быстрее, понятное дело, но мы просто очковали что будут какие-то ограничения ковидные. Зато за бабки, которые вот мы могли бы снять просто в лучшем случае какой-нибудь номер, неплохой день в Греции или на Кипре. Здесь мы целый дом все сняли, кучу денег осталось, чтобы здесь проебать на другие всякие ништяки, да, там дорогие рестораны и так далее. Я понимаю, что там на Кипре относительно дешево и в Греции, но если сравнивать, например, у нас э, Болгарии, то, естественно, там дороже. Короче, мы обзагорались и идем э, кушать э, где-нибудь, поищем, наверное, сейчас на тачке поедем, на другой пляж еще, посмотрим, во-первых, что там за пляж, во-вторых, э, что там пожрать, на этом пляжу здесь нету нихуя здесь, блядь, вообще, дикий очень сильно, но в этом его кайп, потому что море здесь просто, блядь, охуительное. сейчас из-за того, что конец сезона, все ресторанчики и так далее, они закрыты, вот такие заколоченные. И очень сложно найти. Пляж красивый очень. Единственная его проблема, то, что здесь почему-то только старые люди. Может, здесь какой-то отель для стариков, я хуй знает. Но в целом видок вот этот вот, это очень круто выглядит. А Заведение очень прикольно оформлено в виде корабля такого. Класса. Ждем на нашу хавку. Есть все-таки, вот когда ты приходишь где-нибудь на море в заведение такое дешевое, которое прямо на пляже, которое работает исключительно тогда, когда сезон. Но они сильно отличаются от ресторанов. И здесь почему-то все время кажется, что все вкуснее. Наверное, потому что здесь дешевле. Кристина, вот это шкэмбэ чорба, да? Да, это суп болгарский, антипахмельный. Антипахмельный. Пригодится мне учитывая что в отпуске. Что в нем, расскажи нам. Патроха. И. Ну, это просто суп такой. Ну, интереснее рассказывай, что ты рассказываешь, что неинтересно. Что там внутри? Потроха. Чьи потроха? Твои. Твои. И чего он еще делается? Что это за бульон? Просто на бульоне он видишь какой-то белый, почему такой белый? что-то ты накакал. Ой, что? это будет, блядь, понос, ребята, ожидайте. А это просто жарная куточка, но они, как ты это делал, сюда очень пиздат. А вот это САЦ, а? А, этот И так. она обязательно заказывается вместе с картошкой фрисбрансом. Да, потому что это такая, типа, традиционная э, южная еда здесь. Заебись. Какое дело, Красиво, здорово. Ждем жрачку. Решили поужинать так относительно на лайте. Это сыр жареный. Это кальмар, это креветки. То, что пьем вино, хотели миди, миди нету. А, и вот это, типа, здесь икра по-моему, с чем-то там смешанная, короче, чтобы кушать. Думаю, обоживемся все равно, хотя это все довольно-таки легкое. И на двоих это не так много. Один бы если это съел, я бы помер, наверное. Бля, вообще, ну, сказка здесь ночью. Тут луна огромная, светит улочки маленькие, с пиздатыми домами. 20 минут хуячить до хаты, Целых 20 минут. Я зажрался в Болгарии, блять. 20 минут, это уже долго. А мы будем сидеть, пить пиво у бассейна, в котором хуй скупаешься уже, потому что ночью все-таки уже прохладно, чтобы купаться. Забись. Ух, ебать. Блядь, надеюсь, у нас сюда молния не хуйнет, блядь. Ебать, ты посмотри, как хуярит. О, сука. Надо за это выжрать ваше здоровье Блять, и дождь все-таки полил, Хотя его даже нету в прогнозе На самом деле И это нас очень сильно напрягает Потому что теперь мы не уверены Что завтра будет теплый день А должен был быть очень теплый день А тут ебашут молнии, блядь, по сатане Внезапно эта хуйня вся пришла сюда И это очень-очень плохо Потому что после всегда обычно прохладненько Обломно, что не получилось посидеть Здесь на этой прекрасной веранде перед бассейном. Что внезапно ебанула гроза. Причем такая довольно-таки жесткая, пта. Даже жестче, чем вчера. Ебать! Ебать! Какой пиздец! Трог, ну, если ударит молния в наш дом, будет хотя бы топ-контент, блядь. А у нас утреннее приготовление завтрака жесткое. будет завтрак, иёп ты, сука, маджурлы. Последний день хорошей теплой погоды, нам обещают. Ну, будем завтракать здесь, наверное, последний раз, потому что с завтрашнего дня там температура падает на несколько градусов, и уже на улице пожрать будет тяжко. Так, ну, в общем-то, приятного аппетита, хули. Кстати, к слову, о вчерашней грозе Крис боится грозы. Крис, почему ты боишься грозы? Потому что я боюсь. Ясно? Поэтому, если вы что-то боитесь, это потому что вы боитесь. У нас сегодня последний день теленинга. Вообще нету даже и следа вчерашней грозы на улице. Сейчас время сколько там? 10.30. Мы идем на пляж, и на улице 23 градуса. Сегодня максимум 26, но это вроде как... Последний денёчек, поэтому будем использовать его по максимуму. Заценили какие очки сикпи, Сколько они стоили, Крис? 15 лево, 7 евро. 100 рублей, короче, где-то. рыбаны для гомиков этих, педиков на помаженных, блядь. Мужчины, вот, носят. 500 рублей на уней, блядь, болгарский. Идеал. Этот пляж дострейдинг, конечно, купаться здесь не маза, но выглядит это так эпично, блядь. Вообще, зацените. Круто же. Вообще, Кадзима просто. Здесь дедстрейдинг снимал, чел забрался, заценись. Не будь я ленивым я подошел к этому челу, спросил, что как, заебись у дела? В барах, естественно, в конце сезона они не пополняют запасы никак, и, например, там, разливное пиво, его уже нету, оно закончилось, и все, его не будет больше, да, то есть, извините. Вот, остались только маленькие бутылочки, ну да ладно, что поделать. Вот такой у нас набор, да, Alife и лимонадик для Кристины, которая не алкоголик, в отличие от меня. Хороша жизнь, конечно, в отпуске. Скупались, заебись. Водичка, конечно, прохладная, ничего ты не скажешь. Заход тяжелый, но привыкаешь быстро. В итоге кайф освежает. Вот вы подумаете, что это опирой шприц, но нет, это Мартини Феррус с спрайтом. Потому что это дешевле, и это очень... Вкусно, ебаный mm -hmm. Мы только что покушали в ресторанчике, опять же, на берегу. И сейчас отправляемся жестко на хату, потому что мне надо публиковать видос. Мы Сейчас зайдем в магаз, возьмем венца и вернемся на пляж. Сидеть, провожать последний теплый день. Такие планы у нас на вечер. Пигничок небольшой устроим на пляжу. Блять, миниатюра, конец сезона, блять, с туристического Болгария. Вот магазины, все закрыто. Вон магазины, закрыто. Мы пытаемся найти, где купить. Магазин закрыт. Там прошли кучу магазинов. Они закрыты. Очень сложно найти что-то открытое. О! Открытый какой-то ресторан, ебать, респект им нахуй. Какие молодцы. Завтра, наверное, закроется. Все-таки что-то еще работает, блядь, может быть, члепанцы все жестко. Слава богу, вот этот крупный супермаркет тоже у нас открыт, слава тебе, господи. Сейчас там затаримся винцом. Мы нашли лучшее вино здесь, понятное дело, 4 лева, крымская и мне кажется, Вообще за best. Санкции не работают по центру Болгарии. У нас есть подозрение, что типа открывается все просто вечером, потому что днем все на пляже и в центре никто не тусит. доебались, блять Иди нахуй, я вам не налью, блять. А мы вот очень романтичные классные, да? я yeah. Ну какие? Тебя показываю? Тебя можешь показывать? Нет. Yeah. Сорян. Кстати, по-болгарски сыр будет замечательное слово. Кашковал. Вот ты кашковал когда-нибудь в жизни? Если ты кашкуешь, блять, ставь, блять, лайк заебал. Чайка, иди нахуй. Иди нахуй, говорю, Чайка, иди нахуй. Чаки, бля, пиздец, не кинешь что нибудь типа, съебись, а он думает, что это еда хватает, и он пытается сожрать, блядь. В итоге он понимает, что это не еда, и начинает орать, типа, хули ты меня кинул за говно. И он нас обозвал, такой просто, не, не и съебался. Теперь официально мы на пляже одни, никого нет, никого нет, никого. Мы решили, что нахуй, короче, сегодня тусить в центре, идем... В наш дом сидеть на веранде пить пиво. Надеюсь, что, блядь, гроза не ебанет опять. И только я, сука, про грозу сказал, сразу молнии начались. Почему охуели совсем, да, и мы так заебались, что мы не захотели сидеть, мы решили лечь. Вон там сверкает жестко, а мы бухаем винишко и лежим, мучка здоровье. здоровье. Ну, вот знаете, что обидно, что он, начиная съемку айфона на видосе, сосет хуй? А вот если говорить про фотки, то там все намного приличнее. Вот посмотрите на фотку. И посмотрите на то, что видите сейчас. Да, это все одни и те же условия. Удовольствие получаем. Смотрим ютубчик, попиваем вино. На улице все еще очень тепло, потому что, скорее всего, нет никакого ветра вообще. И из-за этого, ну, блядь, очень комфортно просто валяться здесь и кайфовать.